Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Ребята из GeekWay продолжают радовать нас своими новинками. И сегодня я расскажу вам про новый девайс под названием Обериск 65FC. Девайс поставляется вот в такой вот довольно крупной картонной упаковке. На лицевой панели располагается сам девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также есть логотип производителя и название самого устройства. Ну а на противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики, комплектация и скретч-код для того, чтобы проверить устройство на оригинальность. Открыв коробку, мы первым делом видим сам девайс с предустановленным картриджем. Под ним располагается еще одна коробка, в которой лежит кабель USB Type-C для зарядки девайса, специальный ключик, который помогает легче доставать испарители, ну и еще один испаритель. Ну и конечно же под девайсом располагается инструкция и гарантийный талон. Обелиск это небольшой девайс высоту он всего лишь 101 мм Корпус выполнен из металла, а по бокам располагаются яркие цветные вставки Устройство доступно в 7 расцветках, основной тон задают вот эти вот боковые панели Сам же корпус может быть либо черный, либо серебристый, как в моем случае, либо же радужный в плане удобства использования девайс довольно хорошо лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта. А скругленные грани добавляют некой такой эстетики при использовании. В плане управления здесь все очень просто. На лицевой панели расположилась кнопка Fire. Чуть ниже нее находится цветной информативный экран. А еще ниже расположились кнопки плюс и минус. Кстати, на кнопке есть довольно прикольный рисунок из нескольких треугольников. С левой стороны от панели управления располагается порт USB Type-C. Для зарядки устройства Модель обладает приличным набором функций Включая режим работы VeryWatt Умный VeryWatt Термоконтроль Байпас И режим настройки кривых Максимальная мощность у обелиска 65 Вт Внутри обелиска располагаются Две аккумуляторные ячейки по 1100 мАч То есть суммарно в нем 2200 мАч И если использовать для зарядки этого девайса Кубик с мощностью в 45 ватт, то от 0 до 100% он зарядится всего лишь за 18 минут. Также в обелиске есть функция OTG. Это позволяет использовать девайс как полноценный Power bank. И сам производитель говорит, что одного заряда этого устройства смело хватит на два дня парения. Но я бы так смело не утверждал. Теперь пара слов про картридж. Его объем составляет немыслимые 4,5 мл. Работает он на сменных испарителях GeekVape серии B. Также картридж обладает верхним забором воздуха с возможностью регулировки за. Тяжкие. Также одним из плюсов этого картриджа является верхняя заправка, то есть для того, чтобы заправить устройство, вам не нужно доставать картридж, просто открыли специальную заглушку, заправили и закрыли. В конце видео я могу смело сказать, что это крутейший девайс с бешеным функционалом, который подойдет абсолютно любому пользователю. У него классный вкус, отлично передает никотин, быстрая зарядка всего за 18 минут. Ну и сам по себе он выглядит довольно симпатично. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.